Режим GPS. Так, еще раз всем привет. Это уже вторая проверка дрона гибридный, да? Ну, не считаю, там первая на мертвом аккумуляторе. Сейчас мы попробуем взлететь на высоту, что, давайте, 500 метров. Повторюсь, это гибрид на 170-й прошивке, только что недавно приехал, получил недавно. Проверяли в первом видео мы желе. Ну, ладно, давайте меньше бздеть. Полетели. Сразу запустим, ну, немножко в сторону его отлететь, чтобы связь была лучше и будем взлетать рекомендую где-то отлететь там, ну хотя бы на метр соточку давайте все и взлетаем вверх итак высота подъема около 5 метров в секунду чуть меньше неплохо неплохо итак расскажу что было в первом видео если кто-то не смотрел в первом видео мы ну, в самом первом видео мы сначала просто на мертвой батарейке протестировали включили дрон как он себя ведет как ведет камера все в принципе было хорошо Ну и как во втором видео, естественно, я опять не знал о том, что если включить, ну, при включенной записи экрана, включить запись камеры, да, дрона, то, к сожалению, звук пропадает. Ну ладно, уже при монтаже я только об этом узнал, в дальнейшем буду знать, надеюсь на эти грабли не наступать повторно. Так вот, в этом видео, третьем, да, уже, так сказать, я решил подняться на 500 метров в высоту. Во-первых, что мне понравилось, опять же, это скорость подъема до 5 метров в секунду в среднем. Сегодня было довольно облачно, опять же, про температуру рассказывал в первом видео. И во втором уже где-то на высоте 300 метров я попал в эти облака густые. Я думал, ну, на 400, на 500 где-то надо будет, наверное, уже их превысить, да, и попасть, как в одном из моем старом видео, которое вы можете посмотреть на моем канале. Поднялся над облаками и увидел солнце. Но, к сожалению, как вы уже понимаете, солнца мы не увидим. Облака сегодня очень толстые, так сказать, да, большие. И высоты в 500 метров, к сожалению, не хватило. Единственное, что я даже не успел понять, как так быстро это все произошло, что действительно скорость в 5, приблизительно метров в секунду, это огромный плюс. В отличие от старого f 1 s 4K Pro, который не гибридная версия, там скорость подъема, по-моему, около 3 метров в секунду. Но еще самое интересное, это скорость спуска, да. 3 метра в секунду это очень хорошо, потому что в три раза медленнее спускается обычный F1CS. И также быстро дрон, дрон спустился. Тут камеру я вниз направил, чтобы увидеть хоть что-то, да, кроме белого экрана. Здесь мы уже видим землю. Все, но четче четче проявляется. Но жаль, что не получилось над блоками взлететь. Как уже буквально через где-то час я понял, что вот метров бы... На тысячу мог бы подниматься дрон, было бы классно. Потому что сегодня разместил свое видео наш друг, товарищ Алексей. Ну, с канала БПЛА Дрон. Господи, тяжело всегда проговаривать его канал. Там он тестирует новенький дрон, там, Валькирия какой-то, Т-210. Он, кстати, поднимается на километр вверх. И вот он поднялся над этими же, сегодня же, да. В это же время он даже делал запись. Он смог подняться там на километр и как раз где-то у него облака закончились в районе там, 900 тысяч метров. То есть он все же увидел свет, так сказать, над облаками. Но опять же не был он со совсем очень ярким. Но да ладно. Ну что в этом видео. То как мы видим, опять же, нет никакого завала горизонта. А, температура, напомню, за бортом, это у Земли, она где-то около нуля градусов. Наверху, да, где-то температура должна быть минусовая уже, но не более минус пяти, я думаю, там минус 3. Но абсолютно все равно это никак не влияет на работу подвеса камеры. Никакого нет завала, если он происходит, то только при разворотах, да, вот лево или вправо, когда начинаю крутиться. И то дрон быстро отрабатывает, ну точнее подвес, и выравнивает горизонт. Огромный 10 на плюс, мне это понравилось сегодня при запуске квадрокоптера. Также отмечу, что нету никакого желе. Да, как и вот из первого видео действительно нет жи, э, желе, нету никакой тряски. Да, периодически она может происходить, но это только при наклоне камеры: вверх или вниз. Вот. Ну, что еще можно отметить? Не знаю, я когда вот запускал дрон, то я много что комментировал в этот момент. Но, если честно, сейчас я уже не помню. О чем я там обсуждал, вот здесь, кстати, я решил полететь немножко вперед, ну, смотрю, заряд батареи еще остается, ну, дай-ка я полечу прямо там, навстречу к новостройкам, но потом вспомнил, ну, вообще-то я стою за деревьями, и как бы сигнал, скорее всего, пропадет довольно быстро, поэтому даже 500 метров вряд ли бы я смог достичь. Чтобы не рисковать, плюс батарейка это уже вторая, но она опять же с нулевым циклом абсолютно, не стал тоже рисковать, думаю, мало ли просядет сильно напряжение, не успею вернуться, лучше не рисковать. Поэтому ну, все равно 40% для батарейки, которая поднялась до верха, да, до 500 метров спустилась, немножко полетал здесь. Это очень хороший показатель на самом деле. Потом опять же нулевой цикл, и плюс многие переживают, что вот зачем 500 метров в высоту, батарейки не хватит. Да, ребят, хватит. И я уверен, что хватит, вот есть такая у меня идея подняться дважды на 500 метров. То есть подняться, опуститься, еще раз подняться, опуститься на одной батареи. Зачем? Да я не знаю зачем. Скорее всего, доказать тем, что одной батарейки вполне хватает на все. Заводской батарейки на 2500. Рискованно? рискованно, да. Но я думаю, после там 3-4 циклов батарейка начнет лучше работать, Лучше держать заряд. И если будет довольно тепло, там хотя бы плюс 1 градус, то можно провести данное испытание. Будет ли оно последний для дрона? Не знаю. но Даже если и последним, то, скорее всего, батарейка, если умрет, то умрет уже буквально на последних 100 метрах, я думаю. То есть после 20, когда скорость уменьшится опять до 1 метра в секунду. Я думаю, ничего страшного. Там можно будет его поймать плюс-минус. Ну, должно хватить. Так что будем ждать это видео. Не знаю, рискну я или нет. Беда в том, что гибрид, наверное, я себе не буду оставлять. Не знаю, еще думаю, что с ним делать. отправлять его назад, что, в принципе, он мне не нужен. Либо что-то еще. А может быть, его разыграть между подписчиками. Поэтому пишите в комментариях, надо это, не надо. Если да, то оставляйте лайк обязательно. Пишите в комментариях, что да, давай. Посмотрим, как это видео покажет себя. Подписывайтесь на канал в Ютубе, в Телеграме. И также ВКонтакте. Всем спасибо. Всем пока. Ждите третье видео.